They missed you. That one they are. Конец. Ответ отрицательный. Ебать ты, Кожевини. Умер. Pusta a despierta. Blea, Боже, Боже помилуй Бля, отойди, отойди, блядь У него сломаны ноги Я его заебенил, блядь Бат. Он, Он отлетает, мне кажется <с <с Ништяк, пацаны, сегодня кайф. <реш> вот он. Дал. Ты Юсека баного убил? Ауфа! Ау, ау. Блядь, меня а ёбнули! Ну ладно, меня ёбнули, короче, Матвеич! Ты, ты, ты. А. Ой, блядь! А. а это он санал Извини, пожалуйста, смотри, что я как бы по тебе как бы...